меня там что у меня тут приветствую на канале асмода play мы продолжаем играть ивал White Hand. White, white. через их кстати так что вайтхайн будет так, настройки управления настроить да. Мне что принять. Опа. А -а -а. Я язык поменял на польский. о русский. Вот так. Продолжить. Это польский. Причем здесь так? Воссоединение. Ясненько, понятненько. А тут как раз я, кстати, где написано в соединении, да. А вы видите мое лицо. Тихо, тихо, Кстати, когда падаешь в лифте, не надо подпрыгивать, надо наоборот лечь на пол, чтобы удар пришелся по всей площади. Тело, чтоб он смягчился. Папа, а почему на улице то я Ничего себе, вода какую-то, озеро там, фонтан. Что за водоем -то? Где тонуть-то и можно? и Фантастика. Все оружие можно соединить. Теперь вы видите, да? Так. где чего у нас? Лифт. Ну, предположим. Ладно, допустим. Похоже, уцелела только психушка. С чего бы это? Да, точно. Мы где-то когда то ролик там это. Он что-то стоял в центре дома. Ой, в центре дома. Когда все рушилось, мы на машине улетали от них. Так. И, так, нос закапал. Немного прослужим, смотрим. Они, На пони ничего нету и пока как Бэтмен, Бэт, бэт как тем собрать. Так, я так думаю, мне поди вниз надо. Почему так воды много? Мы где-то на побережье, там вот, вот это что такое сверкает, еще так. это когда лошади. Говорю, что-то есть. Так. А как тут? Будешь вылазить? Почему ты не вылазишь? Так, подожди. Музыка-то такая, да, французская Это похож на французский мотив, так? Значит, зайти как-то посюда можно. здесь закрыто. ну да закрыта вот, не ныряется что-то Ты тоже подойди сюда. На. Ну да стой. Да, туда. Вот так. Самоутвердился за счет вас. А не говорите, что вот так надо прыгать. Так он у меня и не прыгает. А что это было? Как я прыгну, Как я это сделал? У меня прыжок-то вообще по идее нет. Ну-ка настройки. Управление. Как влево ударить, кратце прятаться, подтвердить, Zip, так прицелиться, ускориться, перезарядить, ходьба. Нету прыгать. все уже лучше нет пока а, только в определенных местах где мы работаем так. куда не идет ладно на тебя ладно не очень-то и хотелось что подобное я ожидал куда могу пройти Нет, куда не могу пройти хорошо очень хорошо не не поднимается мне в отверстие надо нет в отверстие мне не надо канализация, чем-то на что там кризис, да, как правильно называлась эта игра, похоже. 2 а вторая, вторая, по-моему, часть была про пришельцев, такие, где они бегали. Неудобная такая игра. Меня не, ну, не очень-то и хотелось везде только все рушится из своей тени напугался слышите кто-то где-то ходит а. еще спички вот кто ходит там мне интересно знать Так, баллон, который можно взорвать, я так полагаю. Вон он. Вот ну, так и что ты ходишь, а так просто... Так, все, логические я так понимаю. Нечего было ходить. Глаза мозолить. Сейчас бы кто-нибудь не вышел из-за угла тут немножко страшновато знаете точка. аптечка контрольная аптечка Кены, блин. все кстати я так думал он взрываться должен был спички взяли а тут бегать надо было от него ну ладно хоть вспышку спробовал сейчас бум, взорвется нет там что-то есть не что-то там надо патроны так. и в каске это я понял C'est так патроны мне нужны пока вот так, потихонечку кто-то где-то еще что ли такой бутылки-то нету да почти угадал почти угадал нахрен <laughs> но я оставлю я же хитрее а как как быть-то так подождите вот так вот сверху сверху нет мне туда уже не попасть вертолет и летают если где он там где то есть Так, так, минутку, минутку. А как туда надо было попадать? -то? В эту штуку стрельнуть что ли? А как? Так, так это я должен был ползать? Ну давайте, стрельну вот эту штуку. Нет, не так это все делается. Ладно, два патрона целых потратил. А вдруг вот они мне пригодились бы. открывается все ну давай я даже вас ждать буду Где-то? Есть! Вау, жената! Что-то сразу ее не заметил. патроны для дробовика были два патрона потратил три. допустим да ёшку мать-то охренеть вот так поднял ключи ты чё Спокойно. Сомневаюсь, конечно, что его там возьмет. Так, пока горите. Я примука... У меня вот аптечка есть. Да. Ой, еще кто-то. Ой, назад. Перей, вперед, давай. я что-то не понял Подождите, надо сделать все. Перезаряжаемся. Вроде бы. Я так думаю. С вот, каких трупов есть, с каких трупов нету, как вот определять? Ладно, хоть две спички вернул. А, у меня полная. Вот, значит, на ней будем обосновываться, основываться. Ладно. Два патрона винтовки у меня есть. Это уже хорошо. А, блин, я бегаю кругами. Так, я... Ой, стой, стой, назад, назад. Назад. Я что-то взял. Что-то типа аккумулятор какой-то. Сюда его что не Нет, смотрите-ка. И сюда. Сюда. маленько не понимаю конечно куда ну, я что-то взял я знаю что у меня что-то есть ключи все у меня а, ключи ключами открывается естественно что дверь где эта дверь находится в машине в контейнере смотрим где эта дверь находится так это точно там? там там двери нет вот она дверка насколько я помню в воде были опасности это по-моему здесь ну -ка, ну -ка, ну -ка. так здесь я прыгну переломаю себе все так, пока никого нет нет нет автобус не подходит так можно спуститься вниз что у нас внизу проход дальше можно подняться наверх давайте наверх поднимемся посмотрим что там есть уже хорошо спускаемся ничего нет контрольной точки нет но случайно Давай. за машины нет ничего Так. Ой-ой-ой. Почувствовал как будто в, в полу-два. Снова начинаешь немножко играть. Опасность! Вооружен где-то. В воде опасность была. А здесь еще нету, да? Или здесь уже есть? Я вам буду сюда ходить. Акронов, как я понимаю, нет куда тут можно бежать. да Я не успел. все понял так учитесь познавать врагов на слух Булькнулся в воду, того сожрут. Так. Ауди. Да, надо здесь быстренько переплыть. Опа! Давай, давай, давай, плыви. Ну давай. Вот так. Он где-то там. Этот круг для чего нужен? -то? Тут еще кто-то есть. Думали, что я по воде буду бегать, искать. Не знаю чего даже. Но сейчас мне делать больше нечего. Так. На такой грузовик я так не поднимусь. Не человек-паук уже. А в этой игре нет. Больше я ни за что не полезу в эту воду естественно как... не от тебя то зависит да вроде безопасно кажется место пока что меня куда-то прокидывать кто за сполохи компьютер, ну залазь Делка какая-то. Конечно. Притворщик. Сейчас давайте его подпалим. Может с него хотя бы. Вот, с полицейского может быть что-нибудь получим. О! Уже хлеб. А я я я я я я газеты, газеты, газеты. Нет ничего. Получается, мы вот видите, как сэкономили. А главное, вот этого босса было загасить. Ошибаюсь, вроде бы еще такое должно повториться, нет? Хотя могу и ошибаться. Вот в такие игрушки надо ночью играть. папа спасибо. Ребятенок будет у тебя, да? Конечно подобрать. машину полицейский Что тут есть да. так на лавочке ничего идем дальше пока на подождите он, он здесь до да, стоял он вот за этой машиной там какой-нибудь след остался от него. Нет. А или здесь устоял? Понятно, Ладно, будет шприц. Так, это уронить можно. Какое грязное место Эх, Да Ну я то здесь как свой Это как то связано с Рувиком Ой Детектив Вы в порядке? Вы же понимаете, что меня никто не заменит. Так, в канализации, в канализации найден зародованный труп. В канализации Кримсон Сити найден труп. мужчины с хирургическими шрамами и скрытым черепом. Он умер несколько месяцев назад. похожий на почерк серийного убийцы из Л. какого-то. Ну-ка, давай-ка, вот здесь вот. пропал инспектор полиции Кримсон Сити Арнольд Браун. Перед исчезновением успел сообщить, что обладает важными уликами по нераскрытому делу. Так. Давай. карта должна быть здесь какая-то так не понимаю для чего она зачем она Я в прошлый раз ее не все собирал папа а что ли мать -то? даже болт лучше чем ты сейчас только еще два патрона осталось Ладно, ладушки, ладушки. Так. Мы сохранимся. Так, вот. Жестокие игры принять. там помер возвращаемся обратно Давай. побегаем а что, зеркало все нету в зеркало нету туда прямо отсюда закинуть, и, и делаю край. Так. Падла, еще тележку угнал. вот так ладно понятненько раз у меня это есть давай воспользуемся Еще у янушка кто вышел что мне не нравится это. а вроде бы удачно Где ты? Еще разок. Давай поднимемся наверх. Здесь наверху ничего не могу сделать. Сложнее, сложнее становится. Гранату хоть вернул. Ладно, осталось патроны только вернуть. Смотрим. О, у меня винтовка. Перезаряжаем. Дробовик перезарядили. Надо починить. нормально лезим вверх лекарств нету тройная точка и точка и точка должна быть уж больно декорации соответствующие закрыто ладушки ладушки Опа. Все понятненько. Так, все взяли все припасы здесь. должен что-то запустить да ну давай А не оттуда попустят вот ни хрена себе было два спецназера вон он второе так так так Oh, yeah. Ну дай тобой. Блин. У меня там ждал. можем ехать не понял пока нормально идем. Дожди. Пока, пока. О, простите, простите, что я не с вами. Мне как-то, вы глубоко по боку. Ой. Ч ⁇ еще раз вода? Или кто-то сверху? Куда, куда? Взял. Кто взял, только непонятно. Вот, вот, так. Это что такое? А, информация. А, информация. Ну, ладно. Сюда, сюда. сюда сюда у меня такое чувство что туда туда надо вниз что тут ничего нет ничего нету ой Что-то не помню, мне бомбу выкинули, что ли? А, вот это тоже выкинули. Так. не понимаю где здесь чего есть О, нашел почему-то где бы я ни был я могу видеть полоску света от маяка Кажется, что этот свет пронзает все, и меня тоже. Облик этой больницы я строил не по воспоминаниям, однако она реальнее других моих творений. Может, она всегда была здесь. Этот свет что-то меняет. Он зовет, он отталкивает, он привлекает других. Им кажется, что они доберутся до его источника и обретут все, что утратили. Но они даже не знают, что там. Вот так. Ладно. Так, это у нас что? Зеркало, да? Читаем. Подневник Себастьяна Кастелланоса. 11 июля 2012 года после пожара произошло почти, прошло почти полгода мы с Майерой все больше отдалялись друг от друга я должен быть сильным но торопить мысли в виски а ну топить мысли в виски это так просто я думаю так пока это не мешает работе моя личная жизнь никого не касается наконец-то мне удалось поговорить с Майерой теперь она теперь мне стало еще страшнее либо у Майеры начались паранои либо то, что она говорит правда, И пожар не был случайностью Даже не знаю, что хуже Майер полагается на свое чутье И если оно ее не подвело То я не завидую тому, кто виновен в этом деле Опа. Да нет, мне туда не надо Или надо Давай, сходим И снова здесь. Наверное, я схожу с ума. В чем дело? Что, на этот раз? Нет, ничего. сохранились хочу ячейку там одну открыть у меня есть ключ а, мирочка приятно будет папа еще один болт ладно. Пока так. Открывай. Не летели. Вали, вали. Это мы не хотели летели. Это вам не трали, вали. Шприца-то не было, вроде, если я не ошибаюсь. Я думал, блин, это как вонючий. Ну давай посмотрим, что ты... хватит. Если там бомба, то я не согласен. Папа. Да. Патроны. чик Не понял, у меня что, до патронов, что ли? У меня еще гранат бы до конца бы до кучи бы там добить. А полностью экипированным быть. Кейдман. что если ничего нет такого На. не видно ни хрена. не люблю вот в плане игр вот, скажем, темно вот так вот особенно есть игры где только с фонариком можно ходить так что-то я не понял я отсюда Пошел сюда, а тут она. а, -а, -а как закричит. А, ну вот дыра. Значит, не померещилась, не привиделась. Ничего, отстреливайся. Нужно идти туда. А может не надо? Это патроны или нет? Нет, не патроны. А вот и опять вода. Шел. А куда мне идти? Я понял Надо только успеть Сигнала. Кстати, когда близко он там плавал, что почему-то не нападает эта хрень. Так что можно. Давай. Нормально. Залазим. Опа. А я вовремя залез. Вот это как пролезал. Могу попасть? сейчас опа взял кидман держись на помощи слишком много опа подождите слишком много то что я здесь отстреляют это ничего не значит мне надо к ней прорваться прямо туда И это факт для начала надо до плот ну боюсь это Ты не перепрыгешь так я что-то лоханулся, это я понял Нет. это я понял, что лоханулся надо как-то маленько по-другому здесь что вот то Переиначивать. Так, с помощью... Если бы. Не можешь мне ничего сделать, потому что я здесь. Кидман, держись. На помощь слишком много. Так. Уже лучше. конечно я правильно все сделал опа а ага, значит на бутылки ты тоже реагируешь что ли понять не могу так вот единственное что я понял то что вот здесь я пока все делаю правильно давай говори ну, Дедман, держись на помощи слишком много я уже понял далее мы делаем винтовку Вот так. так. Ну давай пока ты туда. В том, что в один новую то не прибить Рау. Давай. Мы с тобой плывем. А вот сюда мне надо. Вот так. Блин, блин, Спасибо. Yeah. Нормально расстрелял. Берем. Подожди. Ну? Патронов для меня нет. Я нахрена на вас гранату -то тратил? Ох, вот она, граната есть. Ага, верную. Кима, Ой. это я. А, если бы не ты... Что было? Благодарить будешь позже. Возможно, это еще не все. Да. Блин. Так, еще одна граната. Ага. Так славно пока идем. не могу почему они не взрываются ладно может что-то я не так делаю вот так, так давай как Поджигаем этого басаку. Как ключи Это курок какой-то, это бумажка. Есть, да. так. Дробовик у меня есть. Блин, этих поджечь что ли? Вот этот не исчезает. Вот есть? этот давай как глуша так ячки это очень хорошо враг темнота я так рад что ты жила после случая в церкви я ты был в церкви да и я и джозеф Ему крепко досталось. А тут мальчик из больницы, Лесли. Я нашел его в клетке, но он испугался и убежал. Так. А что, поди, нам не надо, а свет. наступать неохота вот дверь пока одна вот в нее походу дело нам с тобой и надо заходить говорю, выбить ее а не приоткрыть кажется мы все видели что-то странное у тебя кровь из носа не шла голова не болела нет а что такое было у джозефа он словно превращался в одной из этих существ может это не на всех действует? Да. Вот так. Так, его надо как-то сдвинуть. Здесь взяли. взяли ни хрена по тысяче валяется. спокойно детка выбивает дверь почему ты открываешь тихо-то а, ролик ничего не поделаешь Звоша идет. Нет, только не я, да Согласен, что видишь ты? Что не подходит ролик? Ты нас пристрелила? что произошло, неизвестно. Ну, зато лампа в текстуры провалилась. Что произошло? Ты в меня стреляла? Ты начал превращаться в монстра. Ты напал на меня. Извини, но теперь ты порченный. Он пытается остановить меня с твоей помощью. Погоди, ты о чем? Что-то я единственный, не знаю, о чем речь идет. Черт! Черт! Так, ладно. Открою, открою, открою. Лесли, Лесли, это ты? Кто там? Лесли, отлично. Еще немного. Что такое? Руик? Помогите, помогите, помогите, помогите, помогите, помогите! А так и бежал! Жебаный псих! Лесли! Так. Так, я понимаю, здесь большинство должно, это как сказать, большую часть игры должен прятаться незаметно, бегать, из-под всех да убивать. Мне так, бог, не опасно. <смех> я уже и так понял. стены может проломать я даже не выстрелил я даже не стрелял так понял я понял только что он не должен меня заметить потому что они сами взорвутся без меня справится Только в какую сторону идти. Yedet Suda где-то там пока. Давай-давай-давай-давай, ползи О, Господи, кто газ так газ-то хреначил? сюда Подожди его. У меня же был арбалет на специально для этого случая. Блин. ⁇-⁇-⁇, что ее мать, ты еще и с самого начала. Давай. Поняли, поняли. Они туда. за твою мать. Опусти меня. Устранили. Это я не понимаю, почему все взорвалось там. Я что-то не то сделал. Или какое-то время, лимит какой-то, я не знаю. Ой. да, долго это будет. если я не разберусь, в чем проблема. Да я вижу, вижу. Взяли. его даже в расчет сейчас не беру учитывая как я от него убегал здесь этот пипец я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот там я еще не был. Не знаю что там, каких же там ничего нету. Так. отсюда мне не достать, ладно. не понимаю что происходит не понимаю ладно думаю надо искать этот вентиль где-то тут он должен быть сначала закрыть его так. Ага. нажал да вот поджог бы все нахуй На чем мне надо, это вот так вот переделать. увидел меня молодец даю а вот так тоже можно что-либо вот ни хрена себе Колег где-то бомба, коли нельзя приближаться. Ой, я честно слово уже не знаю, как с ними быть. Как же быть? Как быть? Как же мне не тебя любить? Не могу я это сделать, не могу... Но ну, этот эпизод уже начинает калить Давай. ничего нет ладно труба идет здесь надо значит вот сюда проникнуть так и... же Потому что они атаковать начинают, взрывается все. Где-то там резать придется, сейчас видео, что ли. Вроде, все так хорошо шло, думал за арбалета. Пристрелю его к чертям. Ой, какие нудные эпизоды меня просто бесят. Я неспроста вижу его спину и неспроста вижу, что не могу догнать его. Значит, сначала все-таки газ надо перекрыть. Вот так, чтобы меня не видели. Не, чтобы здесь прыгнуть, перекрыл. Как бы я ни бежал за ним, я его не смогу догнать. ключ карта на да. Убежал. Я надеюсь, я убежал. Вот так. Это кто? Час. Вроде убили, если я не ошибаюсь. Все, ребятки, пока, пока, пока, блин, блин, так долго. Что это дело было. На. Опять в воду. Ну, вроде водяного нету этого. Ладно, я видел комнатушку, сначала туда сходим. Я сохраниться хочу. Вперед. Да. Дневник Себастьяна Кастеланаса. Август 2012 года. Как будто у меня мало проблем в семье и на работе. К нам с Джозефом прикрепили стражу. Супер, будем няньками. Кидман еще совсем зеленая, но как у всех новичков, в наше время сомнения у нее выше крыши. Каждый раз, когда мне приходится слегка обходить правила, я ловлю на себе, на себе ее косые взгляды. Она не понимает, что это часть работы, но иначе закрыть дело бывает просто невозможно. Что до ее характера, то Кидман холодная рыба, совершенно отстраненная ее задача наблюдать за собственной, за обстановкой и поймать нам. Так, за обстановкой... И помогать нам. Но иногда мне кажется, что она ученый, который смотрит на чашку Петри, где сидим мы. Словно она просто изучает нас, вместо того, чтобы самой учиться. Есть в ней что-то, что меня бесит. Но я не могу понять, что именно. Джозеф, как обычно, говорит, что я все выдумываю. Кажется, он в нее влюбился. В общем, ясно одно. С ней нужно держать ухо востро. остро. Ну, значит... Любовь, морковь у них. Так, у нас здесь еще что-нибудь есть? Ну давай, сходим Сохранимся. Так, пропал, следователь искавший серийного убийца. Во имя и что с ним стало неизвестно поиски серийного убийцы остановлены полиция опровергает слухи о том что главный следователь пропал без вести вы что-то были Да, сохранился на всякий случай И отойди Даже не помню, брал ли я ключ. Но в последнее время только ноги уносить. Блин. Сколько ключей у меня их нет. А, блин, как вспомню, что там стоятка летала. Я даже не знал, что там ключ. думал, что-то глюкнул, багнуло там. Айки не по себе становятся в этом плане. Ладно, пойдем. вот это просто праздник какой-то ну -ка. винтовочка-то заряжена полностью точно винтовочные или какие-то винтовочные Ага. сюда нет помещение лучше с дробовиков заходить. Так, понятненько. Ага. Значит, вот сюда у меня путь лежит. Тут все разбито, смотрите, да? Знаете, что напоминает? А, мне туда и надо будет. Подождите, я тогда... Чем-то халву немножко обстановочка то напоминает. Слышали? Ой здесь. Ч ⁇ баркался еще кого-то там. Вот так. Да. Понятенько. Ч ⁇ тут подожди. Кроме спичек, че, больше еду ничего. Сейчас денимет шашка, которую он уронил. Сейчас бу бу она в руке была, я видел. Так, ладно. Спрятаться еще. То есть, он для меня, я от него что ли? Опа, прошел. Еще себе Асарик любит, да? И это 500 баночка ай яй яй яй ай яй яй яй яй яй яй яй яй да, игра была напряженная, особенно тот момент, где там взрывалось все. Это да, есть где свои навыки оттачивать. Ну что ж, увидимся в следующем видео, пока!